Здравствуйте! Сегодня мы с вами приготовим заварной крем. Не забывайте подписываться на мой канал и следить за обновлениями. Для того, чтобы приготовить крем, нам понадобится пол-литра горячего молока, 4 желтка, 50 граммов муки и 200 граммов сахара. Приступим к приготовлению. Для начала нам необходимо перетереть желтки с сахаром и мукой. Все это соединить. Понять, что крем готов. Ложка. Когда мы будем ставить его на огонь, ложка, которую вы будете окунать в крем, она должна полностью быть покрыта кремом. Это говорит о том, что крем готов. Следом добавляем. Всё хорошо перемешали все ингредиенты. У нас уже имеется знание горячее молоко. Добавляем его в желтки. Быстро, быстро, быстро размешиваем. Вот так, вот так вот у нас получилось, когда мы влили молоко, то есть достаточно жидкий крем. Мы его отправляем на плиту, крем должен закипеть Мы его естественно все это быстро-быстро-быстро мешаем Если вы хотите крем более гуще, чтобы он был густой Варите его минут 5-10 вот так где-то на плите Если вы хотите, чтобы крем был более жесткий, более такой вот, чтобы он стоял Есть такие десерты, когда заварной крем нужен, чтобы он стоял Варите его на каком-то плоском, на какой-то плоской посудине, чтобы крем распро... распластался по всей поверхности, и тогда ваш крем будет точно такой вот жесткий, и он сможет стоять. А сейчас отправляем на плиту и доводим до кипения. Наш заварной крем готов. Можете его использовать как с крекером, так и намазывать, перемазывать торты, наполнять профитроли. Любое применение, можете просто есть его с хлебом. Приятного аппетита и не забывайте подписываться на мой канал.